Вот Если бы вы сейчас встретили Деда Мороза, что бы вы у него попросили? Денег. Ну, как всегда говорю, что войны не было. Главное, часть у нас война такая серьезная идет. Я надеюсь, то, что самолеты над Севастополем начнут летать мирные. Я надеюсь, то, что мы наконец-то победим, и все у нас будет хорошо. Что к нам поедут туристы, и Севастополь начнет туристическую жизнь. Чудо! Да, наверное, не жду никакого чуда. Даст Бог, чтобы все... войны, чтобы не было. Чтобы закончилась война, наверное, самое главное, самое актуальное на сегодняшний день для всех жителей нашей страны. Все. Ничего другого не пожелаешь. Хочется, чтобы было спокойно в нашем городе и во всем мире. Для меня это сейчас главное. Чтобы не было войны и было мирное солнце над головой и небо. Спасибо. Это, наверное, наше общее у всех такое сейчас Думаю, А что если все вместе об этом подумаем, будет у нас спокойно и тихо. Чтобы война закончилась, чтобы наконец-то победили. Без политики со мной никак не получается. Ну и чтоб у всех, и как и у меня, и у всех все нормально было. Надеемся, что люди пробудятся и воскресят в себе любовь. В общем-то, это единственное чудо, которое способно а, вывести нас на новый уровень жизни. Я думаю, что в следующем году все-таки люди будут жить уже другой жизнью. Перестанут бояться. Поменьше смотреть новостей и, наверное, больше верить в себя. И в чудо. В чудо, любить. Mm -hmm. вот, чтобы у людей было побольше любви. Какое новогоднее чудо вы ждете от следующего года? Mm -hmm. Ну, что мир будет уже наконец-то в нашей стране и в соседней. Mm -hmm. Вот самое главное, чтобы мир был, когда было все супер. Mm -hmm. Ну, собственно, это самый ключевой момент, как бы, который я жду. Потому что у меня родственники в Киеве, поэтому я жду, когда будет мир. Мир и победа. Аналогично. А пусть война закончится. Пусть войны не будет. Да? Чтобы война закончилась. Даже не знаю. Хотелось бы, чтобы у всех все наладилось. У всех людей вокруг. Да. всех бы покинули проблемы. Просто, чтобы все были живы, здоровы и всем спокойствия, душевного и равновесия. В принципе, все. Новогоднее чудо. Чтобы мир у нас был. Вот Чтобы люди, наконец-то, вернулись в людей. Вот Чтобы дети были счастливы, все, чтобы были счастливы. И снег выпал хоть разочек.